Общественный порядок. Каким образом? Я выношу. Мы, мы выносим. Мы выносим. Вот он недоверие всему Следственному комитету города Сургут. И вот он утраты чести. Требуем провести внеплановую выездную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации, в Следственном комитете по городу Сургут. Отключили домофон. Они хотят разделить в первую очередь. В идеале надо было нас разделить. Нельзя разделяться. Что, вы нас не примете, да? О, О, оставь эмоции дам. на улице. Действуй строго в соответствии с закону. Тебе обязаны выдать есть приказ. Ни шага влево, ни шага вправо. Как фамилия? Быстрый кем подписал? Мужик старался, старался. Писал. Я про Быстрый кем. А им как-то наплевать. На